моим подписчикам и друзьям. Ой. Ой. Ой. Ты что ругаешься? Добрый день. Начнем сначала. Куда спешить? Мы едем в Бяло. И сегодня мы покажем вам другой пляж, другой курорт, другое место отдыха. Бяло небольшой курортный поселок. Он расположен от Варны 55 километров и от Бургаса 75 километров. Население... 2500 жителей. Название поселок получил по цвету скалистых берегов, спускающихся к морю. Здесь обещают покой, чистейший воздух и прозрачное море. Это один из самых экологичных и чистых курортов Болгарии. Жара 30 градусов. А, извините, Жара почему-то здесь упала до да 27,5 Было 30, но сейчас 27,5 градусов. В принципе, четвертый час дня. Самая пекла, конечно. Тут есть просветы, красивый вид на море с горки. Красота. Вот и ну До пляжа он рисует нам еще 3,7 километров. Бля, Пляж. Поэтому мы сначала едем на пляж, немножко отдохнем, а потом поедем еще поснимаем поселок Бяло. Вот тут есть античная крепость Бяла, мы ее тоже хотим снять. Но сначала, я думаю, поедем на пляж. Так. Вот такие цены у нас. Да, вот здесь какой-то парк типа у дороги. Вот сюда, водно-порзалка. Потому что у нас тут просто полный коллапс. какое за гости. Прямо вот туда. Так, ну что, вот мы едем на указатель прокуратуры, на Республика Болгария. Ну, прокуратура знает, где хорошие места. А вон там все комплексы остались там, а мы едем на пляж. Прекрасно. о о какой чудесный вид. О боже, но ну дорога, конечно, класс. К морю видно, что многие есть. асфальт? Но... Асфальт пока есть, да. Ну вот еще новенькую карточку кому-то сделали. Есть Так, все у нас левее, левее, левее. Мы на пляж. Так, там прокуратура. То есть мы уперлись в прокуратуру и повернули на пляж. Вычивает. Почему на база? Интересные здесь, конечно, спуски. Такие реальные. Общинский бесплатный паркинг. Может, там есть платный паркинг? внутри какие-то. Просто где встать? Тут же дальше ты уже не поедешь. Мы находимся на пляже Бяла. Вот какой тут есть. Тут находится рыбарская кышта. А здесь есть меню. Огнешки, паэль. Я что-то не вижу, я особо рыбы. Есть тесмина с кальмары. А вот из рыбы, вот тут рыба. Ресторан широкого профиля. Вот такой снейк-хаус. И прямо как красиво. Отсюда а, очень красивый вид, видно море. Вот пляж бяла. Как местечко? Отлично. Там еще есть спать. Чистая водичка, я уже отсюда вижу. Ой, какая тень, как тут хорошо Как тут отлично Мы находимся в Бяле. Раньше это была просто рыбацкая деревня Но теперь я вижу здесь очень много красивых комплексов Чудесный пляж Вот мы нашли рыбарскую кишту, где мы будем кушать Немножко отдохнем с дороги а потом мы вам все покажем. Вот смотрите, как красиво. Это уже вид, правда? Здесь уже классно. Так, мы сейчас выберем, что нам поесть. Оля, мы... конечно, берет алкогольные коктейли. Нет, ни за что. Нет. Как всегда, секс на пляже. Один. Один или два? Секс один. А дальше оргазм. Да. Два. Два оргазма. Уже с придумают же название. Я хочу десерт. Вот десерт. Нет, я буду банан. А тыческие петли. Это все петливо. А -а -а. Поэтому mm. все равно, что есть. Просто я хочу еще попить, поэтому я возьму, наверное, еще Кока-Кола. Кока. Да, колока, побочная. Пожалуй, я возьму для контента тарапет. Не сниму национальный болгарский суп. Да. Может ли едим таратор да. и кафе и экспрес. Эспрессо, да, кафе и кока колу. И чизкейк. Может таратор кола, кофе, чизкейк Да, да, все. Это аторатор, болгарский традиционный суп. Это просто раку огурцы, укроп, которого здесь очень мало. Сюда положены грецкие орехи, но их здесь нету. Ну, а ничего, он такой освежающий. Это курица. Курица. На закусочку. Курчак. Давай. Берем так, макаем, обмакиваем. Так. Так. И, И пробуем. А. М -м -м. М -м -м -м -м -м. Бомба Вкус бомбический <сёк> Такой вкусненький чистый У меня еще лучше У тебя конечно Что нужно человеку, приехавшему на отдых Вот такой комплекс на самом берегу моря Ресторан, в котором вкусно можно поесть Ну и паркинг напротив Довольно небольшой. Этот комплекс находится прямо на пляже. Два к 10. Ну, в общем, сумма 28 Нет. недорого. Кто-то ловит рыбу. Ну вот мы наелись идем на пляж. Пляж выглядит вот так, прекрасный. но мы, как всегда, идем в другую сторону. Тут камни, а вот там. Просто такое чувство, что песок это перевозной. Он как будто из-за неба. Да, я Да? это тоже что А сейчас мы посмотрим воду. Но ну, здесь вода с водорослями. Вода теплая, я стою в воде, очень тепло. И вот отсюда пляж, сюда пляж, и сюда пляж. Пусок здесь такой же, как на золотых песках. Очень чистый и крупный. Ой, тут даже синей зоны нет, вот Как хорошо море видно. О, какая инсталляция! Да. Это что-то новое, Я такого еще не видела. О, мы едем к крепости. Какой тут шикарный вид Супер. Вот это. что за населенный пункт там впереди? Может, обзор. Я думаю, что там обзор. Туда мы еще съездим. Вот это отель Сан Брис Ливинг. Мы повернем налево, чтобы показать вам средневековую или даже античную крепость. Она находится прямо на самом море. Вот много разных отелей. Да. Место расстроилось. Просто не узнать. Античная крепость Бяла. Чуть -чуть, но... Вот научная конференция. Беженский вопрос. На территории общины Бяла и Дольный Чифлик. Интересно. Вот мы сейчас пойдем в античную крепость Бяла. Потому что он показывает крепость еще там далеко. Да. Видите, как красиво все сделали, дорожка вот здесь вот карачки с водой. Вообще шикарно. Такая экспозиция сделана. Но это такой пластик, он ужасно грязный. Я ничего не вижу. Вот. Такое поселение. Самое главное это маяк. Вот такая крепость белая. Сейчас прошу. Мы идем в античную крепость Бела. Подъехали как можно ближе. А здесь такой можжевельник прямо везде. Красота. Вид стоит 3 лева для пенсионеров. А так, по-моему, 5. И вот нам дали такие вот штучки. Об этом объекте. Археологический объект на МСУ Святого Атанаса. И по-русски. На дорожке ко всем античным крепостям. Сделано очень красивое. И даже здесь мы никогда раньше не были. Но видим уже на горизонте, как тут красиво все сделано. Мощенные, замощенные. Ко всему можно подъехать, к любым камням. Вот здесь даже есть какой-то отель, прямо, можно сказать, рядом. Вот он стоит прямо на руинах крепости. Вот они уже руины. Вот тут раскопки. Тут раскопки. Вот видите, античная крепость. И даже с этой стороны ее еще копают. Вот как, прям копают. Да, с да. да, с горшками тут все хорошо. Вот какие горшочки. Просто античные. Там горшки. В общем, горшечная мастерская. Вот здесь руины античная крепость. Но, видимо, я так полагаю, что это как застроили отель, они эту крепость и обнаружили. Но по-другому никак. Да, руины, в общем, руинные. Но все здесь устроено, красиво. Ну, похоже на настоящий. Да. То есть не новоотдел какой-нибудь. Да, похоже, что это как настоящие, до да, горшки. Вот какие горшки. Раз. Вот такие вот старинные горшки. И вон там в них даже земля. О, и кругом эти. Посмотри, сколько этих горшков. Тут их десятки. Улица с настилкой В крепости. А где ты видишь по-русски? Сопроучено. Градоустройство. Улица снастилка Талгалими площади. Ага, это не по-русски? Нет, по-русски пока что не нашла. Ну, как всегда, все есть номер пять ты же найдешь. Того чего нет. Ну, водопровода нет, ты же видишь. Номер пять. Каждодневная жизнь называется. Вот такой внутренний град. По-моему, это рай. Это у них пресс. Они там отжимали вина. Винарня. А. Слушай, все, сейчас смотрим винарни Винарни один. Он прямо стоит чтобы меня Бананы росли Еще да. сейчас растут Ранно-христианский комплекс И тут все Прямо про него написано И здесь тоже Здесь все уже так сделано Красиво Чтобы было С моря а, И вот она это крепость, но ну, это все, конечно, новое уже, это видно, это все новое. Ух! Вот так вот мы проводим время. Крепости белая. Подписывайтесь на наш канал. Да, подписывайтесь, подписывайтесь, лайки ставьте. вид крепости смысла атанаса белый пароходик. античная да. крепость Бяла. Раскупки продолжаются склад якори с одно море вот сколько их много вот старинный маяк вот такая накрепость крепость бела Вот такой отель, прям на бережке, но просто высоко, над морем. Зато кругом сосны, можжевельники и природа. Ну, естественно, море как без моря. Но есть посадки Павловни, будет красиво пахнуть. Какая-то столовка, а народу очень много. Стая за гости. Так, чайка, рыбин ресторан. Вот, пожалуйста. Бяли полно рыбин ресторанов. Любарское пристанище. Вот какая прекрасная Марина в бяле Это пирс. Вот сколько яхточек. и Парковано. А с другой стороны есть пляж. А здесь у нас лежат кошки. Ну что, привет. Что ты лежишь тут одна? Глохастые ты. Сколько блохта на тебе скачет. На такой белый, красивый, пушистый. А, а там кто крадется? Кто там крадется? Такой маленький, а? Кто это? Вот Антик Палас. Так, тут близко рыбный ресторан моря Так, что мы еще можем увидеть? Я думаю, что вот здесь на горе из всех красивый вид. Белый бичериссурт. Но какой-то он не живой. Так, силивербич. На самом деле. Этот работает. Вроде какой-то низкий. А вот рядом еще один. Ну, мы его название не знаю. Бар. Вот в этом комплексе продаются апартаменты. Вот такой красивый комплекс прямо на берегу моря. Здесь вот продаются апартаменты. Красота! Так, мы видим до море. Да, да, да. И здесь вот сами Вот видно много каких-либо университетов. Везде комплексы. Везде подпольненько. Барлина. Все заседано. Людей очень много в баре. Маленькие комплексы. Все работают. Вот так много городов. За свои стороны. Те, которые есть. Много недостроя здесь все-таки. Алфаретты. Mm -hmm. mm -hmm. Кипа. Кипа. Рис, конечно же, кипа и рис. И тут интересные бары. Магазины. Так, мы пришли, мы оживлю такая довольно старая часть, да, вот смотри какой красивый кран. Представим храм святой, искренне до Спасибо. Спасибо. Так, сейчас мы вот будем выезжать. Да, но на дорожка будем. нам не повезло, мы как-то неудачно выезжает. Болгары любят огромные дома. В какой российский и деревня, вы найдете такие дома. Я что не знаю. Ну, может быть, где-нибудь в Краснодарском крае. В Краснодарском крае, да, может быть. Мы выезжаем из Бялы. Уже вечер. Мы хорошо погуляли. Прекрасно провели время. Подписывайтесь на мой канал. Будем путешествовать вместе. Я вижу лошадь. Стой минутку. Он лошадь. Мы выезжаем из Бялы. И встретили вот такую прекрасную лошадь, которая, правда, на, на цепи. Как можно на цепи держать лошадь? Ну что это, бедная? Кто тебя на цепь-то посадил? Кушай травку. Ну? какая красавица.